Началась зима, и наступила пора зимней рыбалки. С вами, как всегда, Дэн Хай, и сегодня мы будем играть Age Likers. Зимняя рыбалка – очень интересная игра, весит довольно-таки много, где-то 500 с чем-то мегабайт. То есть для телефона, может быть, для некоторых это немного, но когда у вас забита память всякими различными играми и всем другим, это реально очень много. Это, можно сказать, что самая большая забитость игры. Ну, самая много занимающая игра по всем и другим играм, которые у меня есть на телефоне. Так, ну и эта игра есть также на ПК. Там гораздо интереснее играть, но здесь тоже, в принципе, интересно играть. Давайте уже приступим к нашему обзорчику игры. Здесь есть турниры. Очень много различных турниров. Реально много. 18 видов турниров, очень интересных и различных турниров. Давайте посмотрим настройки, музыка, звуки, качество графики среднее, кстати, можно высоко поставить, разрешение, так, высокое поставим, лимит у нас 30-60, 30-60, давайте поставим, язык русский. Ну, все, в принципе, можно, можно музыку побольше включить. Сохранить. Так Сделали музыку погромче, конечно, громковато, но все-таки пойдет. Игрок. Нажимаем на игрока. Можем купить всякие различные костюмы. Все прочее. Ну, и, в принципе, вот в этом духе насчет игрока я пока еще не запаривался э, ничего пока что еще не искал но потом если что уже поищем и посмотрим что-нибудь посмотрим ребятки пока еще ничего над этим не запаривался потом буду себе его делать так статистика статистика это то что мы поймали какую рыбу на каких водоемов водоемов очень очень много рыбы тоже очень много есть магазин, в котором можно купить мамышки, балансиры, вертолюги, блесна, вертушки. Снаряжение. Это у нас ледоборы, удилища. На компьютере гораздо всего больше. Здесь тоже много, но на компьютере намного больше. Наживка. Много различных опарышей. Прикормка. Всякие прикормки для рыбы. Ну и крючки. Всего на ПК реально очень всего много. Гораздо больше, чем здесь. Дальше идет у нас выбор карты любой, какую хотите выбрать. Совершенно любые виды карт. Давайте выберем лесное озеро. Общий вес. и Просто рыбалка. Нажимаем просто рыбалку. У нас без времени, без всего. Мы просто сейчас пойдем туда и все. Ночь, трудно, утро. Ну и все, в принципе. Нажимаем старт. Я не буду сейчас запариваться насчет э, каких-то соревнований и всего прочего. Просто сейчас половим и все. Дальше, если что, будем искать какие-то в следующих видосиках. Искать будем точки какой-либо рыбы, где какая рыба обитает. Но пока что мы будем с вами ловить на лесном озере. Начальное такое озеро. Здесь, как я помню, раньше играл здесь очень хорошо платва шла, если не ошибаюсь, могу конечно ошибаться, но все же бурим себе лунку. Глубина довольно-таки здесь большая. А, кстати, плату мы не сможем сейчас наверное, поймать потому что у нас сейчас на данный момент балансир, а балансера. на балансир, кстати, трудно ловить будет. Я... Но мы попробуем половить. На балансире я не совсем умею ловить, но попробуем. Нужно просто дергать и все искать рыбу. По крайней мере. Просто на любое место сесть тоже. Ничего не будет брать. Но на глубине сейчас сели. Здесь окон вряд ли будет. Есть какая-то другая рыба, я не знаю. Ну, забыл то, что вот у нас ни мормышек, ни мормышечной удочки. И на балансир на глубине не особо будет сейчас брать. Если, конечно, есть судак, может быть, он и возьмет. Но если нету судака, вряд ли что-то клюнет. Потому что окунь на такой глубине не особо идет. Так что давайте посмотрим по глубине. А, глубину смотрим. У нас глубина. Мы все на самой можно глубокой точке сидим. Так, сейчас перебуримся. Перебуримся куда-то более поближе к берегу. Ну, не факт, что мы сегодня поймаем рыбу какую-то. Я на, на, на балансирчике говорю сразу... Ловлю не очень. Так что так. так, так. И все на 14 метров -то, то есть большая прям глубина там была. У сейчас здесь уже более маленькая глубина. Можно попробовать в толще воды. Может, штук он будет брать. Давайте вначале на самую глубину здесь опустим, какая здесь есть. Вычерпываем ледок, а то замерзает. Минус 17 градусов все-таки 2 метра в секунду ветер. Может, я как-то не особо эффективно дергаю. Не знаю, посмотрю, может быть, какие-то видосики. Может быть, вы посоветуете, как на, вобле, на балансирчик ловить? Не особо я на него не умею ловить, в принципе. На мормышку более нормально ловлю. И настоящую, в принципе, на мормышку клюет. И так клюет. А вот на, не осо... Ой, на балансир не особо ловлю я прям так. Все время что-то путаю его с вобле. Ветер поменьше стал, хорошо. Ну, реально, потому что с балансирчиком я вообще не умею ловить. А нам все-таки как-то надо поймать каких-то рыбешек, чтобы накопить на мормышку. Небольшой обзорчик просто. Рассказал, где магазин, где что, где что купить, как что. Ну, и в принципе вот так вот. Сейчас, может быть, если поймаем, не поймаем, и будем заканчивать уже. Потому что я не особо умею ловить балансиры. Не в может быть, месте ловлю, может, еще что-то. Может быть, на самом деле надо искать рыбу. Где-то она есть, где-то ее нету. Так что как-то так. Игра реально интересная, но больше мне нравится в ней ловить на мормышке какие-то блесенки, но не на балансирчике. Очень трудно играть прямо вот реально балансиром. Какую-то проводку может быть нужно делать, либо вот так как-то, либо дергать прямо дёрнул все, либо дёргнуть, дёргнуть, там, не знаю, какие-то проводки, может быть, нужно делать, но игра реально, ну, трудноватая тоже, на, на мормышку интересно, хорошо ловить, то есть, можно в любое время поймать, а вот она, балансир, не особо, надо искать, может быть, рыбу, где-то она стоит, где-то нет, клевала что ли, она не показалась, либо клювало, либо не показалось, Постараюсь вне видеоролика, может быть, накопить на... на мормышку. И уже в следующем видосике будем на мормышку пробовать ловить. Где-то искать окушка, может быть, платвичку. Будет гораздо интереснее в следующем видосике. Подписывайтесь, ребятки, ставьте лайки. Будем как-то копить сейчас денежки для того, чтобы купить мормышку. Я не особо, потому что умею ловить вот так вот на... Балансиры. Нужно искать, может быть, рыбу, может, еще что-то. Не знаю. Посмотрим. Ну, игра реально интересная. Графика хорошая. Все реально интересное. Что такое? Поймали, ребятки, нифига себе. Я вот увидел, что-то типа клевало, не клевало. И думаю, что это прям вообще так. И поймали реально, ребятки, рыбу. Ну, конечно, мелко. Конечно, мелко. Уху на 73 грамма. Конечно, мелковато, но все-таки наконец-таки мы поймали. Смогли с вами поймать рыбу. Это реально хорошо. Поймали и первого ребешка, ребятки. С первой рыбы. В этой игре на балансиры. я вообще, по-моему, ничего не ловил. А может быть и ловил, не помню. Раньше играла, сейчас уже не играю. И, в принципе, как-то так. Ну, реально, игра, ребятки, очень интересная, так что подписывайтесь, будут еще продолжения. Можно, видите, продать нашего кушка за одну монетку, продать рыбу, купить снастей, можно, видите. Купить снастей. Он не очень дорогой, получается, был вообще снаряжение. Снаряжение у нас удочка, вот на мормышку. Не знаю даже, какую покупать. У эл оранжевый, у эл серебро. Не знаю пока. Либо на полторы тысячи накаплю и купим. Будем на мормышку провод ловить. Либо на три тысячи накаплю. Посмотрим, ребятки. Ну, также, ребятки, подписывайтесь. Не пропустите следующего видеоролика про зимнюю рыбалочку. Будет интересно. Будем пробовать ловить на мормышку. Может быть, с прикормкой. И будет реально интересно. Так что всем пока-пока.